солдатских рубахах Ставит бурые метки страна Мусульман Где-то там далеко Где родные просторы Там бескрайние леса И бескрайние поля Здесь в чужой стороне Лишь пустыни до да горы Не такой небосвод не такая земля здесь в чужой стороне, Лишь пустыни до да горы, Не такой небосвод, Не такая земля. Может кто-нибудь нас проклянет и осудит, Мол и под нашей кровь были пролиты зря только родина нас.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 Протяни мне, брат, уцелевшую руку Мы открыто посмотрим друг другу глаза. Протяни мне, брат, уцелевшую руку Мы открыто посмотрим друг другу в глаза.